Всем привет! С вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Некоторые предприниматели считают, что владельцы ОО рискуют только имуществом фирмы, а личное в любом случае останется неприкосновенным. Но это не всегда так. Статья 399 Гражданского кодекса разрешает кредитору, который не может взыскать свои средства с основного должника, предъявлять требования о возврате долга лицу, несущему субсидиарную ответственность. Сегодня расскажу, как работает субсидиарная ответственность и когда можно лишиться личного имущества из-за долгов компании. Если компания при банкротстве не смогла полностью рассчитаться с кредиторами, долги могут взыскать с контролирующих лиц. По закону 127 ФЗ о несостоятельности банкротства, такими считаются руководитель организации и учредитель с долей в уставном капитале больше 50%. Контролирующим лицам могут отнести физлиц по другим основаниям, если докажут, что они имели возможность определять действия должника. Например, родственника руководителя, который давал ему указания, или главбуха, который манипулировал с отчетностью. Если суд признает контролирующими лицами несколько человек, то они все будут нести субсидиарную ответственность перед кредиторами. А вот кредиторы, в свою очередь, могут взыскивать долг со всех или с кого-то одного по своему усмотрению. Есть две ситуации, когда контролирующие лица будут отвечать по долгам. Сейчас расскажу о них подробнее. Контролирующих лиц могут обязать рассчитаться с кредиторами, если… Первое. Сделки, которые они одобрили, нанесли ущерб интересам кредиторов. Второе. Отсутствуют бухгалтерские документы или информация в них искажена. Третье. Более половины требований кредиторов связаны с правонарушениями, за которые контролирующие лица были привлечены к ответственности. 4. Отсутствуют или искажены юридические документы, которые должны быть в организации. Например, устав и учредительный договор. И пятое. Если на дату начала процедуры банкротства, не поданы необходимые сведения для внесения в госреестр. Руководитель компании обязан начать процедуру банкротства в следующих случаях. 1. Расчет с одним или несколькими кредиторами сделает невозможным погашение остальных долгов. 2. Взыскание долга за счет имущества сделает невозможной или существенно затруднит работу компании. 3. У организации имеются признаки неплатежеспособности. То есть компания прекратила рассчитываться по своим долгам из-за недостатка денежных средств. Или есть признаки недостаточности имущества, то есть размер задолженности компании превысил балансовую стоимость ее активов. И четвертый, из-за нехватки денежных средств образовалась задолженность по зарплате или другим выплатам в пользу работников длительностью свыше трех месяцев. В этих случаях руководитель организации обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в течение месяца. Если он этого не сделал и нарушения не устранены, то еще в течение 10 дней учредители или акционеры должны созвать внеочередное создание и принять на нем решение о начале процедуры банкротства. Если процедуру банкротства не начали в установленный срок, контролирующим лицам компании будет применена субсидиарная ответственность. С них взыщут долги организации, которые возникли в период между установленной законом датой подачи заявления и фактическим началом процедуры банкротства. При применении субсидиарной ответственности в рамках банкротства действует презумпция вины. Это значит, что не кредиторы должны доказывать вину контролирующих лиц, а напротив, первые лица компании должны обосновать свою невиновность. Кроме того, когда контролирующих лиц привлекает субсидиарной ответственности при банкротстве, применяется продленный срок исковой давности. Кредиторы могут предъявить свои требования контролирующим лицам в течение 10 лет с даты нарушения. Но с момента завершения процедуры банкротства должно пройти не более трех лет. Иногда собственники, которые решили больше не вести бизнес, не хотят проводить стандартную процедуру ликвидации и бросают свою компанию. Увольняют сотрудников, продают имущество, а затем передают сдавать отчеты и проводить операции по счетам. ФНС может исключить такую компанию из EGRU, если в течение года не было оборотов по счетам и не сдавалась отчетность. Но если у такой брошенной компании остались незакрытые долги, кредиторы могут взыскать их через суд с бывших собственников и директора. Так что контролирующим лицам и особенно директору надо хорошо понимать состояние дел организации. Поэтому вести бухгалтерию должны профессионалы. И они у нас есть. Наш сервис «Мое дело бухобслуживания» поможет с введением бухгалтерского, налогового и кадрового учета, расчетом зарплаты и сдачей отчетов. Всю бухгалтерскую работу будут делать специалисты сервиса, а вы сможете сконцентрироваться на бизнесе. Ссылка под видео. Присоединяйтесь.